Ребят, когда я покупал эти наушники, я не думал, что они мне так будут заехать, когда они... Вот, вот, вот, послушайте сейчас. Пожалуйста, зарядите батарею. И я надеюсь, это сейчас было слышно, да? Потому что я смотрю самого себя. Пожалуйста, зарядите батарею. Пож... Пожалуйста, зарядите батарею. Зарядите батарею. М Погнали. Сейчас что-нибудь зачитаем. Вот я шел по улице и никого не трогал, просто слушал музыку. Песен было много, просто слушал музыку. Песен было много, а вот погода и градусов что-то не очень много. Короче, было холодно. И в общем, буду слушать музыку, как мне вдруг... Короче, иду, я слушаю музыку, и тут не говорят наушники, батарея разряжена, заведите, пожалуйста, и я начинаю материться по-разному. пау, пау, пау. Заведите, Это нужно ревизировать. Нет, вдруг Пожалуйста, зарядите батарею.